Я считаю, что все эти годы, которые я провел в МВУ, это лучшие годы моей жизни. И я хочу сказать спасибо всем преподавателям. Я был очень рад, что я поступил сюда, что я отучился здесь 4 года и получил столько новых знаний. Познакомился с новыми людьми, с преподавателями, которые научили меня всему этому. Я рад, что у меня появились новые интересы. Я благодарен МВУ.